всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале всем огромная благодарность за ваши комментарии за ваши лайки за ваше взаимодействие с каналом за донаты мне очень очень приятно сегодня я хочу сделать расклад вы выбираете да камешки 1 2 3 позиции тайм-коды есть в описании вот Расклад, какой расклад, хочу посмотреть, каким будет наше лето, очень надеюсь, что оно не будет таким, как месяц июнь, да, как я делала прошлый расклад, как-то вот мне не очень понравилась энергия, но в жизни все уместно, да, и хорошее, и негативное, все зависит от нашего восприятия, вот, но все же хочется что-то Всегда, знаете, люди такое, такие существа, которые надеются всегда на самое лучшее. Ну, или, по крайней мере, я такой человек, всегда надеюсь на что-то хорошее. Так, ну, давайте приступим. Итак, первая позиция голубенький крамешек. Буду работать на колоде театр кукол. Посмотрим, что ожидает летом. Начнем с общей энергии. Ну, а там как получится, не знаю. Все, все будет в потоке. да? Каким будет лето? А, лето такое, знаете, выбыла карта, которая называется уборство. И кто знаком с колодой театр кукол, здесь, значит, вот я покажу, не знаю, насколько вам видно будет. А, кукла, значит, толкает эту лошадь вперед. Вот. А, деревянная лошадка, она на колесиках. Только вот удивительный тот факт, что Направление, оно как будто бы не, не в будущее, да, если мы смотрим прям, э, линейно по времени вправо, а как-то влево. Но ну, надеюсь, что вот вы э, не будете э, смотреть как-то в прошлое. Вот. Но э, если все же, да, какая общая энергия лета? Где-то упорство. Вот у меня такое ощущение, что все, что вам нужно будет делать, нужно будет как-то прикладывать вам усилия потому что ну вот как-то подталкивать само как будто бы ничего не будет происходить все нужно к чему-то либо ко всему нужно будет прикладывать руку для того чтобы как-то сдвинуть с мертвой точки чтобы все начало двигаться энергия она такая знаете у меня такое ощущение что ее просто очень много и э, она как, знаете, снежный ком, начинается с маленького какого-то, да, э, мячика, шарика, а потом превращается в огромный такой ком. И вот, вот сейчас такое ощущение, что э, как будто бы вот поле, которое вас окружает, да, либо ваша э, энергия, она стала как огромный ком, вот этот энергетический. И она уже в силу объема, и из-за этого, приобретая некую такую массу, легко с мертвой точки не сдвинешь. Это очень напоминает, знаете, когда маленький ребенок, маленький ребенок, он очень подвижный, взрослый человек, он вот прям тяжелый на подъем. И вот здесь вот, там, в силу опыта своего, да, каких-то вот жизненных обстоятельств, в силу физической своей уже, ну, не совсем подвижности и гибкости, вот, Здесь нечто аналогично. Я не говорю, что вот вам трудно будет. Но вот, знаете, как-то эм, энергия такая, вот как будто бы энергосберегательная. То есть оно мне того нужно. Да? То есть прежде чем что-то сделать, э, вы как будто бы стали другим человеком. Понимаете, вы как будто бы лишних э, телодвижения уже не делаете. Ощущение того, что... Для того, чтобы что-то произошло, надо прикладывать усилия. А вот вам как будто бы это не очень хочется, да, вы как прикладывать усилия, делать какие-то лишние телодвижения, поэтому энергия, знаете, такое вот ощущение бывает, когда, я не знаю, где вы живете, вот, но я предполагаю, что когда летом очень-очень жарко, и тебе нужно, причем это вот такой день прям солнечный, да, там около 40 градусов, и а тебе нужно что-то сделать куда-то пойти да вот как-то и, и это так тяжело то есть вот заставить себя преодолеть делать какие-то действия когда погода она вот не благоволит для каких-то передвижений да тем более вот под солнечными лучами и вот здесь вот нечто аналогичное какая еще энергия вы сказала да сила выпала то есть вам энергия будет мощная смотрите здесь такой очень интересный момент энергетический. то есть с одной стороны энергия будет много она будет такая знаете достаточно качественная но все будет зависеть от того как вы ей будете распоряжаться и вот это вот ощущение того что вы как будто бы не не совсем вам будет желаться как как знаете вот у меня вот такое чувство, да, что на меня обвалился какой-то груз, да, и вот э, очень тяжело как-то вот сдвинуться, встать, вот что-то упало такое тяжелое, вот, и как-то встать и поднять этот груз, снять его с себя будет сложно, но здесь не груз обстоятельств, это ваша энергия, ее стало просто очень много, и вот куда вы ее будете э, направлять, то и будет получаться. Только ее нужно направлять дозированно. То есть, допустим, если вы как-то взаимодействуете с человеком, имейте в виду, что э, такое ощущение, через какое-то время человек будет закрываться от вас, потому что вас будет очень много. И ваша энергия, она как будто бы давит, понимаете, не потому, что вы э, тяжелый человек, а потому что энергии много. И вот возникает вот это вот ощущение, что вас много. И вот это давит а люди не готовы, поэтому дозированно направляете, да, то есть если, допустим, какие-то цели у вас будут, будут да, опять-таки, знаете, понемножку, понемножку прикладываете каких-то усилий, потому что если все разом, вы как будто бы можете задавить, вот. я не знаю, что произошло, откуда у вас вот такое огромное количество, у меня просто ощущается огромное ментальное поле, вот именно ментальное, и оно такое, знаете, вот очень-очень большое, и вы, ощущение, когда, знаете, вот люди э, э, с а, там, последней степенью ожирения, да, вот мы иногда смотрим в соцсетях, там 300 килограмм, 400, вот они такие тучные, вот они, им тяжело передвигаться. Вот здесь вот такое, только, только не жир, а именно ваша энергия. И очень тяжело с ней а, передвигаться. Еще какая ваша энергия, да, и вот кольцо э, фортуны, да, выпало, э, выбор, все будет зависеть от вас. То есть, смотрите, здесь как будто бы вот эта вот энергия, я говорю, ее много. все будет зависеть от того, к чему вы ее будете прикладывать, да. если вы будете что-то действительно делать, э, то вы будете получать успех. Но почему-то я не вижу активности, да, я не вижу, что вот вы что-то будете делать, я не знаю, в чем причина, но ощущение того, то есть вы выбираете, вам бездействовать либо действовать. Если действуете, это будет успех, а если бездействуете, то просто э, ничего не будет происходить. И вот здесь как будто бы, знаете, такой э, шанс, когда вам говорят, вот ты везучий, пойди купил лотерейный билет, и ты выиграешь. И как будто бы вот вам дают гарантию выигрыша, а вы даже не идете покупать этот билет, да? потому что понимаете, что ну, как-то вот мне не, не очень-то и нужно. Вот что-то здесь аналогичное будет происходить летом. Интересная энергия такая летом. Все же у меня такое ощущение, что, может быть, погода как-то вот... Ну, из-за того, что солнце как-то вот будет все-таки влиять. Хорошо, это общая энергия. Давайте теперь посмотрим, наверное, по, по сферам жизни, как будут обстоять у вас дела. Или нет. Сначала посмотрим... Что хорошего у вас будет летом да вот что позитивного будет так а, ага, отрешенности будущее у нас скрыто хорошо скрыто скрыто не показывает нам что хорошего будет но у меня вот такое ощущение что отрешенности не будет да то есть вот отшельничество летом не будет а, может вам будет желаться как-то вот, у меня не оставляет это чувство малоподвижности и из-за этого может казаться да что вы как-то вот опять уходите в отшельника но это только ощущение потому что здесь нету знаете может быть что-то произойдет такое хочется сказать на что у вас откроются глаза и вот ваше восприятие жизни оно как-то изменится и это вот будет связано как раз таки вот с этой неподвижностью вы как будто бы поймете какую-то, я не знаю, мистическую фишку, что ли, какой-то закон вселенной, как это устроено, И вы перестанете как-то, вот, знаете, суетиться, бессмысленно двигаться. Вот с чем связано вот это вот отшельничество? Вы выстроите двойка эмоций, да, здесь выпал обмен. Вы выстроите как раз-таки правильный обмен. То есть здесь... Знаете как, вот что хотите, например, да, вам нужно будет, ровно в той, в той степени, да, вы и будете готовы получать. То есть здесь как будто бы наладится вот обмен между давать и получать. Раньше, возможно, вы отдавали, отдавали, поэтому были легкие. Потом в какой-то э, период, возможно, вы не хотели ни с кем делиться, это было вот, например, наоборот, другая противоположность, много энергии, тяжесть. А здесь вот как будто бы э, вы поймете, что нужно... Здесь у меня показывает, знаете, как некое такое волшебство, магическое что-то, да. То есть я понимаю, ну, например, как закон протяжения, как протянуть свою жизнь то, что я хочу. И я понимаю, что раньше я делала какие-то лишние телодвижения, а сейчас мне их делать не надо. Мне достаточно только сделать раз, два, три, да, у каждого это раз, два, три будет свое, вы это поймете. Вот, и, а, и я буду получать. И вот отсюда вот этот вот ну, эконом-режим какой-то, но не в плане, потому что вы жадничаете энергия, а потому что вы как будто бы поймете, как все устроено, и вот она как по маслу будет идти, вот это ваше взаимодействие с миром, но достаточно позитивно. Так... Давайте теперь посмотрим, что, что вам нужно опасаться, на что нужно обращать внимание. Не терять равновесие, потому что, знаете, вот и выпала карта скуки, говорящая о том, что опасайтесь дисбаланса. Вот у меня ощущение того, что все лето как будто вас будет обучать именно нахождению в равновесии и в балансе. Потому что вот понимание закона, да, и какая-то понимание закона взаимодействия, да, закон притяжения, так назовем, он будет вам в какой-то степени даваться легко, и это вот иногда как раз-таки может вызывать у вас вот эту вот некую пассивность, да. Как скучно, как будто бы вот я все познал, и мне скучно, мне уже ну, не хочется чего-то нового и это будет перекос и перекос как раз и тогда когда будет очень много энергии вы ее нигде не будете растрачивать то есть вот здесь будьте внимательны да и не скатывайтесь в минус в низкие какие-то энергии что может приводить вас к низким энергиям отсутствие знаете вот какого-то веселья игривости отсутствие интереса, давайте так скажу, да, потому что вот э, э, э, я не знаю, что будет такое э, летом, что у вас за энергия такая, когда вы, вот я чувствую, знаете, нерасторобный человек, неподвижный, и вот в этом нету легкости, нету какой-то игривости, вот вы тяжелый, не потому что, опять-таки, что-то здесь негативное происходит, нет, а вот вы как стали каким-то другим человеком, и э, отсутствие вот этой вот игривости, какая-то неподвижность, она может иногда как раз-таки вас скатывать в э, тот момент, когда, ну, все скучно, уже неинтересно, ничего не хочу, да, выпала карта интереса. Вот, э, все время включайте себя во что-то э, такое, знаете, интересное. Во что-то позитивное. То есть имейте в виду, негатив будет тогда, когда идет перекос в плане бездействия. Да? Здесь может ленность тоже как негатив проходить. То есть не лень, я ничего не хочу делать. вот Вам все время придется себя вытаскивать из этого состояния. Хорошо, какие сценарии на какие сценарии вам нужно будет обращать внимание, да, либо какие сценарии вы будете прорабатывать летом, с чем они будут связаны, стресс, стресс, тревожность, знаете, вот переживания. Опять-таки, смотрите, когда есть стресс, когда нету понимания и того, как я могу получить то, что я хочу. Да? То есть когда есть некое ожидание от каких-то вещей, и мы их не получаем. То есть когда наше внутреннее состояние, оно не соответствует реальности. Да? То есть у нас есть одно восприятие, а реальность, она немножко другая. И когда вот эта вот несостыковка происходит внутреннего состояния и внешнего состояния, мы начинаем стрессовать, потому что мы хотим все время получать какие-то гарантии. В жизни, что все будет вот так, как я хочу. И когда этого не происходит, мы начинаем срисовать, мы начинаем переживать, мы начинаем э, тревожиться, да, что вот я не, я не достигаю своей цели. А летом как раз таки вот эта вот позиция вся такой, пассивности в кавычках, она вам будет говорить, что вам нужно, знаете, как будто бы двигаться вперед и действовать только тогда, когда есть внутри какой-то отклик на какие-то внешние происходящие действия. То есть вы продолжаете делать то, что вы делаете, там работаете, да, но при этом, допустим, если вас не попросят остаться сверхурочно, вы сами, допустим, как не предлагаете, либо если вас попросят, вы внутри смотрите, какая реакция. То есть если вы готовы, вы хотите сделать в позитиве, вы соглашаетесь, если нет, то отказывайтесь. Но ваша реакция, она будет как отклик на то, что происходит вовне. И вот сценарий, который вы будете прорабатывать стресс, он связан с тем, что вот ничего не происходит. Вот ну ничего не происходит, и вы начинаете тревожиться. Почему? Потому что ничего не происходит, может быть, знаете, вот это вот некая такая пассивность, то есть вас учат... Жить сейчас от отклика, от э, реакции на происходящее. Не инициировать ее, а реагировать вследствие... Эм... Какой-то вот обратной связи, да, когда сначала что-то произошло, а потом вы реагируете. А вы привыкли наоборот, вы привыкли быть инициатором. И поэтому вот летом будет как раз-таки вот этот вот новый сценарий, то есть не нужно совершать лишних телеводвижений, нужно просто наслаждаться жизнью. Если что-то происходит, тогда вы реагируете. А здесь у вас получается так, что вы не сможете инициировать ничего, а вы просто будете в пассивности. Это вот будет вас очень сильно тревожить, это будет у вас очень сильно переживать. За что, спрашиваешь, что, с чем вы, за что вы будете переживать? Вот сценарий, да, эм, стресса он будет связан с приумножением материи. То есть это может быть как физически, да, как я сказала, так кто-то может быть вес набрать, вот. как психосоматика, да, срабатывающая, это один вариант. Другой вариант, что я хочу больше денег, да, и я понимаю, что мне для этого нужно работать, значит, а работа равно большее совершение каких-то действий. А я эти действия не совершаю, значит, я понимаю, что я не работаю, и как следствие у меня нету денег. То есть, вот какая-то такая примерно а, логическая цепочка будет у вас. То есть нет денег, значит, я не работаю. Нету денег, значит, я сижу, значит, я пассивный. То есть, вот, а, а вам наоборот, нужно научиться быть в пассивности, чтобы э, ощущать, воспринимать, где ваши деньги, не инициировать их, а идти, как знаете, вот как э, собака на запах. Как в мультиках показывают, да, какая-то сосиска, от нее значит идет запах, и вот этот шарик идет на этот запах, да, то есть след поймал. Чтобы след поймать, надо быть в нужном, необходимом состоянии, в некой такой пассивности. То есть когда вы в спешке, вы не сможете уловить этот запах, условно говоря. То есть вот здесь. И вот эта вот пассивность, она вас будет ну, раздражать. Да? Почему? Потому что мы хотим денег, мы хотим какого-то приумножения. Вот, и здесь как раз-таки выпал аркан протяжения. То есть здесь сценарий э, вас будет обучать непосредственно законом протяжения, Как получить то, что я хочу, но уже с точки зрения духовности, а не с точки зрения я хочу, я беру, иду и беру это. Нет, вам не надо куда-то идти. Вам нужно научиться притягивать этого. То есть у вас для того тяжелое стало ментальное поле, ваша энергия, очень мощная такая, знаете, как воронка затягивающая, Аура, притягивающая к себе необходимые вещи, которые вам нужны. А вы по-прежнему мыслите, да, что вот у меня мало этой энергии, мало этого поля, и я куда-то должен пойти для того, чтобы притянуться к тому, что я хочу. А здесь получается, образно говоря, вы становитесь этой черной дырой, которая засасывает то, что ей необходимо. Для этого нужно быть только в пассивности. Пассивности я не имею в виду, я лежу и ничего не делаю. А пассивность я имею, я не совершаю те действия, лишние телодвижения, которые не приведут ни к чему. То есть не нужно совершать образ буйной деятельности, да, что вот я что-то делаю. А нужно целенаправленно притягивать то, что я хочу. То есть вот закон притяжения летом вы будете его изучать. Не спрашивайте меня, что и как. Это вот ваш урок, ваш сценарий. Летом вы его будете изучать. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас будет летом с финансами. Ну, коль про материю мы стали говорить, что у вас будет с финансами. Игра ума. Да, здесь... С чем и связана эта игра? Так, э, бумеранг, да, здесь у меня такое ощущение, что посеяли, что делали, по деньгам будет, э, то и будете получать. Только здесь, вот э, такое ощущение, что как будто бы вы хотите обхитрить как это Вселенную, э, обхитрить как-то мир, получить, допустим, больше э, от того, что вы сели, то есть у вас будет желание получать что-то большее, но м -м, вы не так много-то и сделали, хочется сказать, по финансам. Здесь как будто бы, знаете, летом вы будете думать, как какие-то, знаете, интересные ходы, выходы искать по финансам, как получить больше того, что вы имеете на данный момент. Возможно, кто-то подумает, что мне нужно чему-то научиться, да, получить какие-то дополнительные знания для того, чтобы использовать их и получать больше денег. Кто-то, возможно, увидит какой-то интерес в партнерстве. Да? То есть, вот, если я буду с кем-то партнериться, возможно, это поможет приумножить мои финансы. Партнерство это может быть даже и в личной жизни. да. То есть, вот, вместе начинаем с кем-то жить и делим расходы, условно говоря, пополам. Да? То есть, я экономлю какую-то свою часть, потому что за нее платит э, партнер. То есть, вот здесь вы будете искать, то есть, все лето будете включать как-то свои мозги для того, чтобы свой ум, для того, чтобы найти выход. Причем здесь выход непростой. Здесь не про то, что а, мне нужны деньги, значит, мне нужна работа, либо подработка, либо еще что-то. Вот, и я открываю, значит, объявление ищу работу. Нет, здесь не про это. Здесь не так просто. Здесь э, все будет, знаете, Хитро в плане того, что надо придумать, да, здесь надо придумать какая-то оригинальная должна быть идея, чтобы решить свой финансовый вопрос, да? я не знаю, например, у кого-то много долгов, и он думает, вот надо мне взять, например, в банке деньги, да, таким образом я все долги отдам, а потом вот буду выплачивать в банк, только надо это придумать таким образом, да, чтобы я, мне было не накладно вот какие-то знаете игры ума то есть вам простой способ не надо вы не тот человек который просто идет работает либо просто получает пенсию нет здесь надо как-то вот хитро сплетено хитро сделано а... То есть, понимаете, вам не просто деньги нужны будут, а вам нужно будет, чтобы вас как-то вот э, сам процесс, вот вы в него включили, чтобы он вас наполнял эмоционально. То есть даже здесь не сам поиск финансов, как их приумножить, а это какая-то такая, знаете, вот действительно игра. Это должно быть легко, это должно быть интересно. И в конечном итоге вы должны, э, знаете, хочется сказать это, э, выразиться, Эврика, я нашел, да, то есть, кто молодец, я молодец. Как я все это провернул, как я все это сделал, у меня все получилось. Вот что-то такое должно быть. Это непростой путь. Пошел по работе, получил деньги. Нет, здесь как-то по-другому, потому что мы говорим о достаточно большой сумме денег либо здесь мы будем искать как-то вот новый способ это не старый это до, вот по старому уже не получится здесь надо какой-то новый способ заработка э, денег а что у вас будут ли у вас финансы вообще будет ли вам хватать ну смотрите вы сможете управлять я не могу сказать что здесь что-то новое будет да, какие-то источники ощущение того что будет как будто бы несколько источников и вы ими хорошо управляете манипулируете либо знаете, как это? Отсюда взял, туда положил, оттуда взял, туда положил. Вот. И, и вроде бы все хорошо. То есть вам вот эти вот манипуляции, взаимодействия, э, они вам как-то нужны. Может быть, несколько источников будет, может быть, несколько разных способов будет. Но вот здесь вот э, финансами вы будете э, управлять. Я все-таки склоняюсь к тому, что э, деньги у вас будут. Я не могу сказать, это много или мало, но они у вас будут. По крайней мере, я не вижу, чтобы вы нуждались. Вот так давайте скажу. Потому что, опять-таки, много-мало, это субъективно. Что у вас будет в сфере коммуникации, общения вообще с людьми, взаимодействия? Но здесь все хорошо. Смотрите, здесь выпадает великий аркан мира, единение, здесь общение. да, Где-то, может быть, поездки, переезды, встречи какие-то путешествия, либо общение через интернет, здесь, здесь все хорошо, причем не просто общение, а то, что помогает вам узнать, может быть, вы захотите узнать как-то другую культуру, что-то новое изучить, как-то вот общение, может быть, с людьми, которые достаточно далеко живут, да, другого мировоззрения, других взглядов, то есть коммуникации у вас здесь все будет хорошо, что у вас будет по профессиональной сфере, здесь прям какая-то одержимость чем вы будете одержимы а, так открытость угу. надежда на что вы будете надеяться на движение знаете у меня такое чувство что вы как будто бы будете желать а, как-то двигаться двигаться вперед и причем знаете с, с надеждой на что-то лучше а, почему здесь будет одержимость а, у меня чувство, что вы будете одержимым именно самим движением. То есть не важно, куда я иду, важно ощущать, что, вот про, что есть какое-то вот продвижение, что есть какой-то прогресс. То есть вам, вам, прям, знаете, вот то, что вы делаете, не столь важно будет получать удовольствие, сколько вам будет получать важно получать вот это вот ощущение, того, что есть какое-то движение. Вот я говорю, у вас же летом, наоборот, отсутствие движения, общая энергия. И вот из-за этого у вас будет казаться, что ничего не происходит. И вот вы прям будете насильно как будто бы продвигать, насильно будете желать что-то, что-то делать, да, как-то вот что-то новое познавать. Вы будете себе говорить, что вот я же открыт к новым каким-то возможностям, к новым шансам, к чему они не приходят. То есть иногда вы будете сами себя загонять в профессиональной э, сфере. Почему вам так это важно? Знаете, э, какое-то вот пробуждение будет, ощущение того, что вот время пришло, время пришло, надо двигаться, да? Вот как-то вы включитесь. Не знаю, так интересно, общая энергия такая пассивная достаточно. А вот именно профессиональная сфера, вот я хочу, да, я готов. Все, я готов, я открыт, значит, что-то уже должно произойти. Но оно так не работает на самом деле. Вот. Хорошо, здесь на что вам нужно обратить в профессиональной сфере? на свои результаты на то что вы уже имеете и к чему вы хотите прийти приумножать то что уже есть вот то что работает то что хорошо у вас получается вот это нужно приумножать делать не идти в какое-то там новое что-то до да, пробовать изучать потому что у вас есть открытость а пробовать то что уже хорошо получается его можно как-то обновлять, да? его можно усиливать, его можно раскручивать. Не, абсо... не другое, что, -то... ну, допустим, вот я занимаюсь второе, да, не идти, там, я не знаю, вторую нумерологию, например, да, что нечто аналогичное, как ответвление, а наоборот, как-то, я не знаю, изучать новые колоды, изучать какую-то новую систему, но при этом это все будет второе, понимаете, да, как вот некое такое разветвление, то, что получается. Хорошо, смотрим отношения, да, сфера отношений. Что здесь будет? Ну, в принципе, все как есть, все как есть на данный момент, как было, так оно и будет. Некая такая цикличность, повторность, ничего такого хотела сказать, ничего такого не изменится, да, но выпадает глупец, мудрец, шут. Здесь будет какое-то обновление. Угу. Что за обновление разрушение разрушение чего-то старого и появление нового. Смотрите, у нас выпадает маг, и у нас выпадает э, не маг, а туз и э, шут. Какой-то новый очень интересный шаг, да, шаг в том, что уже имеется. Что это за новое? Разрушение старого и новое. Знаете, укрепление. Вот очень интересная вещь, у кого если есть отношения, но вы еще не живете вместе, да, вот как будто бы, не хочу сказать, корни дадут, вот я не знаю, Тоже ли вы перейдете в более серьезным отношении, а может быть вместе будете проживать, ощущение того, что как-то вот вместе вы дадите сажаете дерево, да, вот что-то такое долгосрочное, и это будет э, такое ценное, важное для вас, то есть отношения как-то укрепляться, укореняться и укрепляться. То есть, возможно, вы будете вместе жить, а если вы уже живете, может перейти, ну вот к браку, чему-то такому официальному. Если вы уже в семье, то здесь как будто бы, знаете, вот по новому начинаете уважать как-то ценности да, друг друга. Больше как-то, я не знаю, как-то вот душевность появляется, появляются какие-то еди... как объединенные какие-то еди... единения, хотела сказать, совместные какие-то цели. То есть больше как-то вот время ли проводите, как-то вот интересно. Здесь совместность, есть какая-то не просто парность, да, а вот именно что-то вас объединяет, да, что-то такое э, единое. Укрепляться отношения. Если э, вы одни и находитесь в поиске, то здесь что? то здесь вы как будто бы найдете какое-то решение, да, этого вопроса. Ну, например, как встретить человека, либо что мне делать. Ну, смотрите, у меня здесь карты парные выпадают. Скорее всего, я предполагаю, что все-таки у вас здесь будет встреча. Конечно же, за всех я говорить не могу но здесь как будто бы вы найдете какое-то решение. Решение не в плане того, как познакомиться, а решение в плане того, что мне нужно сделать, чтобы у меня были отношения. Вы как будто бы ну, поймете для себя, да, например, а нужны ли мне отношения, какие мне отношения, что мне делать, да, для того, чтобы они у меня были. Здесь не про то, что э, вы с кем-то познакомитесь, а здесь к вам придет понимание. То есть вы сначала внутри себя это создаете, и потом помним, да, закон притяжения мы здесь проходим, вы это притянется, но первично внутри вас появится вот это вот понимание, да, вот это решение, что я готова, либо готов, я уже хочу, и я понимаю, как, как мне это сделать, как мне это получить, что мне нужно, может быть, в себе что-то изменить, да, какие-то другие действия делать, Здесь как-то так, ну здорово, то мне очень нравится для тех, у кого есть отношения, что знаете, как-то вот укрепляться, это прям я не знаю, какое-то вот чувство такое очень приятное, это не легкость, это не про поверхностные какие-то отношения, да, там, ради секса, а здесь, когда есть что-то, что людей объединяет, какая-то общая цель, какая-то общая ценность, общий смысл, и вы знаете, вот вместе что-то, знаете, когда надо, например, построить дом, и вместе, да, то есть мужчина строит, женщина ему помогает, и вот, вот это вот совместное, оно как-то вот укрепляет отношения. Вот здесь что-то такое вот будет. Причем укрепляет не просто дерево, а дерево, знаете, как яблоня. Вот, но э, как саженцы. Но они не маленькие, а вот такое уже достаточно большое, что вот где-то через год, через два уже будет давать яблоки. Где-то вот почему-то такое ощущение. Что у вас будет с, со здоровьем летом? Ну, здесь карта заботливости, да, не мешало бы немножечко позаботиться о своем здоровье. Так, зарождение. Может быть, кто ждет ребенка, у меня такое ощущение, что здесь, да, радость. Что здесь, кто хотел ребенка, мне кажется, здесь все-таки вы сможете забеременеть, для кого это важно. Вот, а так, в принципе... Здесь вам, я не вижу, что были какие-то проблемы. Единственное, что мне идет все-таки про увеличение э, веса. Э, как-то, знаете, вот э, когда мы хотим, ну вот имеем какой-то вес, что ли, статус э, э, в жизни, и нам это надо как-то подкрепить. Мы бессознательно подкрепляем весом дополнение, да, что вот нас много, да. Я значимый человек, меня много стало. Вот здесь мне почему-то кажется, что э, у кого-то вес прибавится. Вот, я уже про это говорила, на всякий случай, а с другой стороны, знаете, вот здесь вот это вот ощущение, какое-то удовлетворение, радости, оно тоже как-то расслабляет, и вот когда человек расслаблен, он тяжелый, а когда он сжатый, да, он намного легче. Это, ну, например, когда человек падает без сознания, его очень тяжело поднять, потому что он расслабляется, и он становится вот прям тяжелым, неподъемным. А вот здесь вот как будто бы вот это вот зарождение чего-то нового, да, вот какой-то радости. У меня такое ощущение, что вот у вас этой радости будет очень много. И вот опять-таки какая-то грозность. Почему-то мне идет виноград, да, как, как грозди винограда. Вот, ну, на всякий случай, у кого там есть всякие эти... Э -э -э -э -э. Как она называется? Короче, гинекологические проверьте. не хочется сказать. Э, Полицестит или как-то, я не знаю, как это правильно по-русски говорит. Ну, вот как грость винограда, вот что-то мне на что может напоминать, какое-то вот образование может быть, да. Как гроздь винограда. Ну, на всякий случай проверьте. Здесь нету ничего такого опасного. Вот, по-женски. А так, в принципе, хорошо. Я не вижу, чтобы были какие-то э, проблемы. Нет. Нет, нет, эм, побольше, побольше радости, побольше легкой энергии. Вот, в принципе, со здоровьем все хорошо. Так, вот такая у меня была первая позиция. Интересно, сколько там она по времени. Мне понравилось. В этот раз мне первая позиция понравилась, да? Потому что июнь месяц, что первая-вторая позиция там была, мне не очень нравилась. Но зато нравилась по третьей позиции. Июнь хорошая будет для троечек. Позиция номер два. Двоечки. Смотрим вас. Какая у вас будет общая энергия лета. Так. Король Пендаклий. Семерка жезлов и шут. Король педакли. Ну, знаете, король педакли всегда у нас говорит про стабильность, про уют, про комфорт. Про что-то такое, знаете, стабильное, приятное. Немножечко жидноватое и немножко... Нет, здесь нету тяжести. Я сначала подумала, может быть, что-то такое тяжелое. Нет. Сейчас, король педакли У меня почему-то идет энергия немножко холодная Я не знаю, с чем это связано Хотя, в принципе, это лето Может быть, вот знаете, как Земля бывает холодная Даже не летом Причем черноземье не знаю, почему черноземью. Мне просто показывает черную такую землю. Вот она холодная, когда босиком стоишь. Вот она холодная. Поэтому здесь энергия, она такая, знаете, очень такая плодовитая. Имейте в виду, то, что вы будете сажать летом, какие семена будете сажать, оно схватится и даст вот прям хорошие-хорошие ростки. Неважно, в какой сфере это. Вот то, что вы будете сажать, вот она будет очень такое очень плодовитая, очень хорошая, потому что земля, она здесь такая с одной стороны мягкая, с другой стороны какая-то вот насыщенная, да, насыщенная минералами мне идет, насыщенная какая-то вы вот, знаете удобрением, то есть готовая, она прям даже жаждет что-то принять в себя, даже эмоции и чтобы из этого что-то выросло. Вот я сказала эмоции, здесь вы как будто бы будете готовы, для кого важна личный, аспект личной жизни, любви. И вот здесь вы готовы, да, здесь готовы к отношениям, готовы, причем к отношениям не там, где там страдать, мучиться, все такое. Нет, а да? вот когда вместе сообща что-то создаете, да, выстраиваете хорошие такие, плодовитые, за делом на будущее отношения. А с другой стороны, здесь энергия такая, когда вы будете, знаете, отстаивать свои позиции, отстаивать свою точку зрения, вот как будто бы вы накопили какой-то опыт. И вы уже не тот флюгер, про которого я говорила ранее, да, двойком, куда ветер подует, туда вы смотрите, нет. Здесь уже человек, который уже больше понимает себя, больше уже как-то, знаете, вот расслабленный, осознает, что он хочет, как он хочет. И он же в какой-то степени может где-то сказать кому-то «нет». Раньше вам это было не свойственно. Здесь вы уже можете говорить. Вы можете оставить какие-то свои позиции. Вот я вот так хочу, значит, так оно и будет. Да? Но вы делаете это не жестко, вы это делаете достаточно мягко, но вода камень точит. Вот в такой позиции. Да? То есть убираете уже из своего пространства людей, которые вам не нужны, либо ситуации, которые вам не нужны. Энергия обновленная, шут нам в этом подтверждает, обновленная, но при этом она такая, знаете, вот плодородная, она хорошая, она изобильная энергия. Когда человек, я вам даже как, как пример, странно, вот мне не приходит в голову какой-то пример, как же, что бы здесь могло быть. Ну, причем ну, показывают, вот, когда почва, вот только когда почва готова, да. Знаете, когда цветок начинаешь э -э, пересаживать, открываешь лунку, да, куда будешь сажать цветок. И после того, как э -э, посадили, все время леечкой, да, ну, либо с бутылкой э -э, поливаешь водой. Вот видишь, как земля, она впитывает в себя вот эту воду. Вот у вас какая-то такая энергия будет, она не тяжелая, это не грязь, это не... Не слякоть какая-то, а вот именно сухая такая земля, но увлажненная. Она не мокрая, а она увлажненная. Вот здесь вот эта вот энергия, она такая земная. Вы не будете парить в небесах, вы не будете где-то там мечтать, фантазировать. Но с другой стороны, я не могу сказать, что вот вы прям будете в быду погрязли, и все скучно, и все тяжело. Нет, нет. Здесь хорошо, здесь вот я прям чувствую удовольствие, да, знаете, вот многие могут говорить, наконец-таки, как давно я, я ждал-ждала э, вот такого состояния, то есть здесь лето, которое будет вас удовлетворять, да, вот вы будете удовлетворены от самих себя, не от ситуации, которая будет происходить вокруг, а от самих себя, что вот наконец-таки я уже где-то могу дать отпор, где-то я могу уже сказать то, что я хочу, где-то могу предложить какую-то свою идею, и люди ее поддержат, да, то есть вот Понравится она. Чувство свободы, какое-то вот облегчение. Да? Может быть, за долгие годы вы почувствуете это состояние облегчения. Хорошо, что хорошего? Что хорошего вам принесет лето? Смерть. Аркан мира и двойка педакли. Ну, смотрите, что хорошее. Хорошее завершение. Завершение всегда хорошее. Даже если завершается что-то позитивное в вашей жизни, все равно это хорошо. Потому что идет обновление энергии. Наконец-таки, да, хорошее то, что прошлое останется позади. Что в этом прошлом останется позади? Аркан силы. Какие-то ваши страхи, может быть, разбитое сердце. Вот самые главные страхи, переживания, волнения, слезы, вот горечь. Это все останется. Я же говорю, вот эта энергия обновления. Это все останется позади, да, и Аркан Мира у нас тоже подтверждает, что идет завершение, причем завершение какого-то этапа и принятие этого опыта. То есть Аркан Мира нам всегда говорит, если 20-й предыдущий говорит, что этап большой завершенный, поставлена точка, произошло обновление, то Аркан Мира нам говорит о том, что я принимаю этот опыт. Наконец-таки есть принятие, потому что есть единение, единение двух сил. И у нас сразу выпадает а, твой педакли, да, как раз-таки в две противоположные вот эти вот э, силы, э, мужские и женские. А в аркане мира у нас слияние этих двух сил идет. Что хорошего, да, э, принятие вашего опыта, знаете, вот какое-то успокоение, единение как раз-таки с природой, единение с миром. То есть я как будто бы, не то чтобы свыкся, а... Я, я принимаю ту позицию, когда мне уже не нужно с кем-то бороться, да? то есть у вас уже нет желания чему-то сопротивляться. Здесь чувство, что вы повзрослели, да? вот люди, когда иногда взрослеют, они реагируют намного проще на какую-то ситуацию, потому что они понимают, что, ну, бессмысленно с кем-то бороться. То, что должно быть, оно будет. И вот это вот дает какое-то внутреннее успокоение. А, даже не успокоение, а умиротворение. то есть такая, знаете, такое фоновое удовольствие, то есть нехорошо, и вот здесь вот про это, вы как будто бы войдете вот в этот вот баланс по двойке пендакли, когда ранее вы были как-то не а вот здесь вот по двойке пендакли вы как будто бы сможете уравновесить а, что-то внутри себя, как-то, ну, Угомонить, хочется сказать, успокоить. Две такие вот беспокойные части вас. Что, что негативного может быть? да, Что негативного? Ну, проблемы, какие-то кризисы, сложности, опять-таки, с финансами могут быть. да, У кого-то там со здоровьем. Пятерка педагли всегда карта нищеты, указывающая, я неоднократно говорю, на некий внутренний недостаток, ощущение недостатка. Не в плане комплекса, либо какого-то вот физического недостатка, а, а ощущение, что мне чего-то не достает, мне чего-то не хватает. Вот как будто вы знаете, неполный пазл. И вот будет вот такое периодически всплывать, что мне чего-то не хватает. Что он будет не хватать? Знаете, здесь у кого-то, может быть, дети уедут, потому что в прямом смысле мне говорит о том, что здесь детей будет как-то не хватать, да, может, в пионерский лагерь куда-то поеду, да, может, куда-то в отпуск, какое-то вот ощущение. А может быть, внутренней какой-то вот детскости все-таки будет не хватать, беззаботности, давайте так скажу. Когда я могла себя повести, либо смог себя повести как-то вот легкомысленно, да, по-детски, не думая о каких-то последствиях вот здесь смотрите аркан смерти аркан говорит про завершение аркан мира говорит про завершение аркан суда о котором я говорила ранее солнце начала чего-то нового аркан шута нового здесь вот летом у вас будет период завершения чего-то одного либо завершение какого-то этапа возможно завершение какой-то каких-то трудностей сложностей кризисов каких-то да? Ну, например, когда был недостаток денег, может быть, платили ипотеку, и вот, наконец-таки, выплатили и вздохнули облегченно, и сказали, наконец-таки, аллилуйя. Да? Либо завершение, там, я не знаю, дети закончили школу, наконец-таки, да, то есть вот такой этап, и я как-то могу вздохнуть уже легче, то есть уже более взрослый, и как-то вот самому как-то легко... Может быть, вы что-то делали, да, то есть вот а, здесь завершение какого-то этапа. И мы смотрим, на что нужно обратить внимание, а, на то, что у вас есть, будет вот это вот ощущение, что что-то завершилось, и мне этого будет не хватать. Возможно, вы как-то вот будете, все-таки Аркан Смерти у нас ранее говорил о хорошем, позитивном ключе, что прошлое прошло. И вот здесь вот, возможно, вот это вот понимание, что а, произошло какое-то очищение, произошло какое-то обновление, вот, и мне чего-то не хватает из старой моей жизни и где-то может быть будете в каких-то моментах цепляться то есть будете мыслить как-то еще по старому здесь вот, вот это делать не нужно. Да здесь моменты именно вашей ваши черты характера как-то э, будут э, изменяться вот, то есть вот знаете какие-то переживания самоубичевания они уже уходят то есть те уроки, которые вы проходили, негативные они они как будто бы уходят да вот вы я не могу сказать что вы прошли этот урок или не прошли но здесь как будто бы идет какое-то завершение и вы все же иногда будете держаться да вот каком-то ну то есть сценарий ушел урок мы его проработали а мысли об этом вот как будто бы э, остаются вот на это нужно обратить внимание то есть отпускайте все Какие сценарии вы будете прорабатывать, непосредственно связанные с переменами и принятием решения, причем принятие решения, возможно, связанные как-то с работой, да, с профессиональной вашей деятельностью. Что здесь за сценарий? Вот я говорила, да, вы как-то повзрослели, ответственность появилась. А здесь сценарий как раз-таки про то, что как-то вот о последствиях да, вашего решения как-то с этим будет связано. Знаете, так интересно увидела впервые, так посмотрела на карту королевы мечей, а она, оказывается, здесь в левой руке держит отрезанную мужскую голову. Да. Вот, и я только что, то есть за волосы, я только заметила, вот так иногда работаешь с картами, да, и глаз падает, кому-то голову отрезали, да, то есть здесь вот скорее сценарий будет связан с принятием решения, действительно, может быть, кому-то отрезать голову, да, за какие-то его а, поступки. Но вот мне все-таки кажется, о чем здесь рыцарь педакли говорит, о выборе. Да, здесь вот ваш сценарий будет связан с принятием решения а, и умением делать, совершать выбор на долгосрочную основу. То есть летом вы будете учиться этому. Ну, по крайней мере, будет очень ярко проигрываться этот сценарий. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что вас ожидает в финансовой сфере. Девятка кубков. Удовольствие, умеренность и двойка мечей. Знаете, хочется сказать, без каких-либо особых изменений в финансовой сфере, да, больше будете акцент делать на то, чтобы получать как-то эти деньги и получать от них удовольствие. То есть как бы их потратить на себя, как-то на свои какие-то нужды, потребности, да. только мечей о чем она говорит хочу уточнить то есть вы будете делать как-то знаете планировать до да, задумаетесь а я говорю как-то вот долгосрочную перспективу что-то здесь будет у вас и с работы но финансы по крайней мере как как я могу зарабатывать деньги с удовольствием но не разово а вот как-то вот чтобы оно было постоянно да вот как-то шаг за шагом Размеренно, чтобы меня это не напрягало. То есть вы как-то задумайте, будете думать об этом. Планы какие-то строить. Может быть, что-то нужно будет как-то изучить, почитать. Угу. То есть вы будете задумываться над этим. Вам не просто нужно получать деньги, а вам нужно получать деньги с удовольствием. Возможно, это тоже будет для вас какой-то новый опыт. Хорошо, что будет происходить в профессиональной сфере? Знаете, четверка Жезлов и королева Пендакли – такие достаточно позитивные карты. Да? Я хотела бы сказать, что вот все будет хорошо, и вдруг неожиданно выпадает семерка мечей. Да? Какая-то хитрость – Э, стабильно вроде бы будет, да, в профессиональной сфере. Я могу сказать, что даже и деньги будут, э, либо, по крайней мере, у вас есть задел на это. Королева Педакли, она всегда приумножает. Приумножает то, что уже есть в четверке э, жезлов. Но вот э, с чем связана хитрость, с чем связан обман по семерке мечей? королевы жезлов что вы уже достигли какого-то успеха да либо вы не можете достигнуть этого успеха помните да у вас здесь вот этот урок все-таки э, сбалансировать вот это вот принять две силы внутри вас э, здесь если какие-то трудности сложности будут э, финанс э, в профессиональной сфере, то это лишь только тогда когда вы либо не верите в то что вы сможете достичь какого-то успеха, либо наоборот противоположность, я уже успешный человек, у меня уже все хорошо, да? то есть здесь летом вам как будто бы нужно быть в балансе, да, вот как-то понять этот баланс. Но здесь вот при умножении того, что уже есть. Нет, мне нравится профессиональная сфера. То есть если с финансами здесь как-то э, более так спокойно, да, я больше задумываюсь, я больше размышляю, то э, в профессиональной сфере здесь э, вам будет нравиться, по крайней мере. Либо кто-то, знаете, будет работать из дома. да, Такой вариант тоже может быть. И э, достаточно успешно. Да, либо э, работа над домом тоже, либо работа с домом. Либо кто-то что-то строить здесь тоже будет, знаете, где-то вот я говорю, страшно будет, страшно будет как-то реализовывать свои мечты а, в плане профессиональной, но у вас должно получиться, понимаете, здесь вопрос в том, что вы не верите, не то, что есть какие-то негативные предпосылки, вот. А, а скорее всего, просто вы в это не очень-то верите. Вот какая-то тревожность ненужная. По поводу того, что, может быть, я и не найду. Те, кто ищет, например, работу, что я не найду работу, работу своей мечты, то, что хочу. Вот здесь просто какие-то ненужные страхи и сомнения. Что будет по поводу личной жизни, да, общую энергию, смотрю. Ну, вот здесь десятка жезлов, луна, и рыцарь мечей. Ну вот личной жизни здесь как-то не очень-то радостно, да. То есть самое радостное это вот профессиональная сфера, потом более спокойная это финансы. А вот личной жизни здесь будут какие-то обязательства, да, и как-то трудно, что-то трудное, непонятное. Если какая-то непонятная ситуация в личной жизни, она будет продолжаться. Знаете, когда Какие-то недосказанности, обманы, Ох. непонятные моменты, э темные, да, они как раз-таки будут вызывать э э конфликт. Здесь ссоры у меня идут, ссоры, конфликты, э недопонимание, как-то, знаете, полуслова, да вот что-то что-то я не понимаю либо вы не понимаете человека с которым вы взаимодействуете либо что-то скрывается либо что-то не договаривается либо где-то умалчивается да но здесь вот э, какие-то конфликты и вот эта вот вся ситуация она как-то ну, сложная если нету отношений да, то что будет ну смотрите, здесь вам дается шанс, да, дается ту спиндакли шанс на новые отношения, но выпадает дьявол и отшельник, да, здесь вы как будто бы, ну не знаю, может быть из-за страха, может быть из-за неуверенности, может быть уже привыкли жить как-то а в одиночку, вы можете не, не взять этот шанс. Да, может быть, ваш прошлый какой-то опыт. То есть здесь дьявол говорит про отшельника, про то, что я не очень-то хочу, да, я и закрываюсь. То есть шанс есть, но я как будто бы закрываюсь от отношений. Либо вам говорят наоборот, надо рекомендую, да, закрываетесь от э, отношений, которые проходят по дьяволу. Да, Вы у вас опыт уже есть, вы знаете, что это такое. То есть будьте внимательны, да, здесь вот такое. Ну и последняя сфера, э, сфера здоровья. Что нам скажет сфера здоровья? Ну, десятка пендаклей. Десятка пендаклей и э, восьмерка мечей. Смотрите, в принципе, со здоровьем здесь все хорошо, да, по десятке пентаклей. Но вот восьмерка мечей может говорить нам о головных каких-то болях, да, либо... У меня такое ощущение, что как-то, вы знаете, сухожилия. обращайте внимание, почему-то на сухожилие на то, что связывает какие-то связки невозможность двигаться вперед опорно-двигательный аппарат, но вот здесь как будто бы просто какая-то закостенелость, немножечко гибкости не будет хватать вот именно сухожилие, может потянули может быть, как-то, вот, знаете, вывих, ногу подвернули. Вот что-то такое, да, там, где есть сухожилие, там, где э, крепится одна часть тела с другой. Вот, это может... И либо головные боли тоже. Да, головные боли. Ну, может, у кого-то горло, да, знаете, как иногда, либо простыл, либо много говоришь и горло, либо наоборот не можешь высказать то, что ты хочешь, да, то есть вот связки, например, голосовые, да, если вы особенно артист, либо там поете, имейте в виду, да, прогреваете всегда голосовые связки, здесь вот как будто бы с этим тоже может а, что такое быть, ну и так вот, в принципе, все, что связано с головой. Головой. Вот. Такая у меня была позиция номер два. Дочки, ну, мне кажется, хорошо, хорошо. Меня это радует. Не то, что июнь, да, то, что я, в принципе, говорила и по первой позиции. Вот, а, так, это значит вторая позиция. И мы с вами переходим к позиции номер три и зелененькому камешку. Так, посмотрим троечки, что у нас тут с вами. Энергию, общую энергию лета. А взяла колоду таро шаманов. Энергия лета троечки. Пятерка бубнов. Знаете, говорит об утрате. Неоднократно вы проходите этот урок утраты чего-то такого ценного важного но плюс здесь в чем будет в том что это приведет вас как раз таки к восьмерке костей к вашему росту вашему, вашему движению то есть здесь такое ощущение что знаете когда что на воздушном шаре ну по крайней мере мое восприятие такое чтобы набрать э, высоту, сбрасываю, да, ну, словно говоря, мешки из корзины, да, чтобы корзина стала более легкой и поднялась наверх. Вот здесь вот примерно такой образ, то есть утрата чего-то, э, к чему вы и привязывались по пятерке педакли, либо продолжаете. А причем, знаете, здесь как будто бы... Э, Вот такое ощущение полной какой-то утраты. Когда что-то происходит в жизни, и мы, мне, и мы говорим, а мне больше уже терять нечего. Да? То есть вот все, что, все, что важное, ценное, можно было потерять, я уже потерял, поэтому я иду вперед. Да? А у меня другого пути нет. Вот здесь что-то такое, то, что вы утратите... Это однозначно что-то ценное, что-то важное для вас. Но оно станет каким-то толчком, очень быстрым, скоростным развитием вашей жизни. Причем, смотрите, вот может быть наглядно, я вам так покажу, вы поймете. Вот Если смотреть на эту карту, мы видим здесь человека, который вместе со своим демоном, ангелом-хранителем, да, они падают вниз, и вот духи над ними насмехаются. То есть смысл аркана, что здесь потеряешь абсолютно все как деньги, так свои навыки, умения, абсолютно все человек теряет. Но в тот момент, когда он теряет и падает вниз, когда происходит какое-то вот обесценивание, когда забирают то, что, к чему человек был привязан, именно в этот момент у вас появляется вот эта карта, восьмерка костей. То есть одна идет вниз, а другая, вот прям, смотрите, человека поднимает наверх, способствует ему росту. То есть такое ощущение, без какой-то утраты вы не сможете дальше двигаться вперед, причем мне так кажется, что где-то, знаете, вот утрата будет в первой половине, ну, может быть, где-то до числа 10-12 июня что-то будет происходить, а вот вторая половина лета, она как будто бы, знаете, вот будет способствовать вашему очень быстрому здесь скоростному, очень быстрому как-то вот подъему, вы от... здесь не то чтобы откажетесь, ну, то есть то, что от вас уйдет, вот эти вот мешки из корзины, они будут способствовать одновременно здесь, знаете, теряете, и сразу это вот вас выбрасывает. Например, если вы, там, я не знаю, в одежде, там, зимой, в пальто, в шубе, все такое, падаете в пророк, воду да это тянет вас на дно и как только вы раздеваетесь условно говоря сбрасываете там сапоги шубу под водой вы автоматически всплываете более легче на поверхность вот здесь что-то такое то есть энергия такая когда я что-то теряю от чего-то избавляюсь причем вы это делаете не сами а вот какая-то ситуация вынужденная такая будет что вы сбросите все что вам уже не нужно с точки зрения высших сил, потому что вы не видите, что вам это не нужно. И это будет способствовать вашему э, дальнейшему росту. Что вы здесь теряете? А, теряете императрицу, как ни странно. Как ни странно императрицу. Что здесь с императрицей? Почему вы ее теряете? Здесь, скорее всего, какой-то статус. Угу. Смотрите, здесь теряете императрицу и умеренность. То есть теряете... Причем, что такие красивые карты теряете эм, какое-то вот какое-то знаете какое-то спокойствие внутреннее и уверенность вот то во что вы как будто бы были уверены какая-то вот ваша правота вы как будто бы сто процентов были уверены в этом я не знаю с чем это связано это все будет утрачено а на его место придет Придут какие-то изменения по колесу фортуны, и придет император. То есть, смотрите, как интересные карты говорят: что вы утратите, да? Вы утрачиваете это что? Императрицу и аркан умеренности. Здесь умеренность, девушка прекрасная, красивая, сидит в воде. Прям вот очень красивая карта, не знаю, насколько вам близко видно. Вот это, знаете, комфорт, стабильность, когда вот мне прям нравится это, да, как в закузе сидишь, расслабился, все эти пузырьки вокруг тебя так хорошо, тело наслаждается, ты получаешь кайф, удовольствие, то есть вот это, скорее всего, какая-то уверенность, размеренность в вашей жизни, да, вот комфорт, какое-то удобство, вы его утрачиваете. И вот на его место приходит колесо фортуны и император. То есть вы утрачиваете императрицу, а приходит на его место император. То есть что-то такое более значимое, более важное, более э, стабильное по сравнению с императрицей. Не менее, не менее значимое, а наоборот, более значимое. И вот именно колесо фортуны какие-то перемены. Хорошо, эти перемены, они, кажется, поспособствуют вашему дальнейшему развитию, движению куда-то вверх по спирали. Такие вот у нас здесь будут энергии летом. Хорошо, что хорошего принесет вам лето. Пятерка кристаллов, королева пентаклей. Хочется сказать, как-то разморозится ваше сердце. Вы как будто бы начнете заботиться больше о себе. А, причем позаботиться не из-за какого-то там, я не знаю, эгоизма, либо жесткости, либо как-то а, жалости. Ну вот у вас были такие какие-то агрессивные моменты. А как-то, знаете, более тепло, что ли, будете относиться к самим себе, и вот своей теплотой, своей заботой, своим вниманием вы как будто бы растопите свое больное сердце. Почему больное? Потому что э, оно было заполнено какими-то обидами прошлого. И вот здесь э, вы э, хорошее, вы как будто бы услышите себя. Вот если вы долгое время, я говорила, да, по какие-то ваши таланты, не слышали свою интуицию, как-то, знаете, затыкали ей рот, -то такое ощущение какое-то, шш, молчи. Да? Не говори как-то вот, как ты с собой относились, вот. А здесь как будто бы вы впервые услышите свой внутренний голос. Может быть, это и поспособствует это вот тому росту, о котором я говорю, да? Здесь вы ощущение, что вы услышите себя, вот, может быть даже как-то удивитесь, как в роликах бывает иногда в интернете показывают маленького ребенка, которому впервые одели э, наушник, да, и он услышал звуки, он удивился от этого. Здесь какое-то такое, вот у меня идет ощущение, шмурашки мурашки по коже. Я впервые услышал себя, и меня это настолько удивило, что э, оказывается. Я, я могу слышать себя оказывается у меня есть какой-то вот внутренний голос что-то здесь такое внутри себя вы откроете чему вы удивитесь но это открытие будет следствием ваших каких-то э, действий заботы внимания о себе угу. если кто-то здесь практикует здесь какие-то вот практики будут связаны знаете с духами предков не знаю, какой-то вот, может быть, контакт наладите, может быть, вот канал какой-то здесь, внутренний голос, вот что-то с этим будет связано. Здесь будет разрушение, разрушение. Вот то, чего вы боялись раньше, да, вы как будто бы, э, ваш страх, что я один, что мне никто не поможет, да, как-то вот э, ощущение того, что здесь вы получите помощь, если опять-таки да кто-то практикует либо в это верит я не знаю смотрите по разному помощь от своих каких-то предков духов предков и вот это вот ощущение что я один да она уйдет вы почувствуете что вы не один вы не одна может быть в прямом смысле знаете как-то семья вам поможет впервые и вы будете удивлены что у меня есть поддержка от семьи то есть они могут как-то этого вот тоже неожиданно произойдет. Это будет хороший э, момент этого лета. Э, на что вам нужно будет обратить внимание, ну, как, э, как предостережение, что ли. Э, не старайтесь удержать то, что уже отжило себя. Не старайтесь склеить то зеркало, которое разбилось. И даже ваза, да, как бы хорошо вы ее не склеили, все равно она не будет уже целостной. Будут а, какие-то частички. Здесь вы как будто бы, знаете, смотрите в прошлое и стараетесь а, как-то это прошлое склеить. Вот это вот как раз связано с вашим сердцем, да, а, холодным, замерзшим, разбитым. Здесь... Не старайтесь... Ну, хочется сказать просто отпустите прошлое и все. Как-то с кем-то помириться из прошлого. То есть ну, не нужно держаться за то, что было в прошлом. Вот Просто отпускайте прошлое так, как оно есть. И все. Не надо надеяться на то, что что-то изменится. Да? То есть вот отпустите. Хочется сказать отпустите прошлое. То, за что вы держитесь. Причем, знаете, так интересно, если вы не отпустите, да, то все равно как-то вот э, вселенная э, будет вмешиваться, и все равно у вас эта утрата будет. Поэтому неоднократно говорю тройкам, либо добровольно, либо принудительно, но это все равно произойдет. Не надо надеяться на то, что что-то изменится. То есть если какая-то ситуация в прошлом была, какой-то раскол, какая-то ссора, Просто отпустите, не надо стараться как-то, может быть, мы сможем помириться, может быть, это как-то наладится. Даже если человек ушел, и будет какое-то вот такое, например, ощущение, а вдруг он изменился, да, как-то его принять, просто помните, почему он ушел. Да? Если расстались, просто помните, почему вы расстались. Вот. Не потому что а в надежде на то, что что-то может измениться, а что послужило причиной да, вашего раскола вашего какого-то расставания либо непринятия себя то есть вот здесь хочется сказать отпускайте вот все это отпускайте какие сценарии вы будете прорабатывать летом сценарий завершения аркан мира да что все уже завершился вот как под удвоечек удвоечек тоже кто у меня выбирает двойки тройки вот последнее время да туда сюда маятника здесь вот все равно завершение оно какое-то происходит Аркан завершения соединение соединение знаете двух ваших частей причем та о которой я говорила неоднократно да прям воинственная такая а другая когда я получаю вот внутреннее удовлетворение состояние дзена спокойствие вот как будто бы здесь придет полное слияние соединения И у меня такое ощущение, что вот как только вы себя прошлого отпустите, даже это не по отношению к другому человеку, а себя прошлого. Здесь, может быть, вы не можете как-то себя простить тоже за что-то. Вот отпустите себя прошлого, и вы сможете соединить эти две силы. Одна такая, знаете, активная, воинственная, марсианская, а другая как будто бы энергия Нептун, водная Нептуна. Водная какая-то такая, знаете, интуиция, чувственность, доброта, мягкость. Вот эти вот энергии две, они как-то соединятся. Вот вы будете работать над этим. я неоднократно говорю про а, баланс и где-то, по-моему, про карму, когда... Был расклад, я тройкам говорила, что это вот как будто бы ваш урок на всю жизнь. Это не разовый. Каждый раз вы его будете по-новому проигрывать. Каждый раз, когда у вас будет ощущение, что все, я его уже изучила, я его отработала. Каждый раз вы как-то вот по-новому будете открывать то, что вы уже проработали. Хорошо. Смотрим, что вас будет ожидать в профессиональной сфере. Что у вас будет в профессиональной сфере? Семерка педаклей, тройка кристаллов, десятка луков. Смотрите, здесь будут рушиться какие-то, знаете, ваше понимание авторитетов, какие-то ваши идеи, ваши убеждения по поводу взаимодействия, коммуникации. Например, то, что невозможно раньше, как будто бы вы не верили в это. Ну, то есть я не смогу, например, партнериться с этим человеком. Либо я не смогу продавать свои товары, не знаю, за границей где-то. То есть там, где раньше отсутствовала коммуникация, в силу вашего какого-то мировоззрения, здесь были какие-то убеждения, ограничивающие, вытащение того, что вы что-то узнаете в себе, вот опять-таки, вот общая энергия лета, то, что я говорил, она очень влияет на все ваши э, сферы, вот понимание, да, э, себя, какая-то утрата, здесь вот эта вот утрата, она будет связана с тем, во что вы верили, те люди, которые были, допустим, для вас авторитетами, вы что-то о них узнаете, они перестанут быть для вас авторитетами, и вот как будто бы, знаете, здесь ваша картинка, она так рушится, и вы понимаете, что окей, если вот это, что был для меня там большой величины какой-то там гуру, учитель, и он совершил ошибки, тогда не вопрос, почему я не могу совершать? То есть как будто бы, знаете, что-то произойдет, и это принесет какое-то вам облегчение. И это облегчение, либо, знаете, как-то вот долгое время что-то ждали, ожидали, что что-то произойдет, и не было никакого контакта, то здесь вот как будто бы какие-то изменения именно в вашей голове, в ваших взглядах, мировоззренческие какие-то ваши взгляды, они настолько изменятся, что у вас откроются глаза, и вы увидите, что то, что вы считали ранее невозможным, то, что у вас не стыковалось, вдруг неожиданно для вас это станет как будто бы доступным. Ну, я не знаю, например, раньше вы не могли как-то вот общаться, например, с людьми другой культуры, в силу того, что ну, я, например, не знаю иностранный язык, да, той страны. И это для вас было каким-то ограничивающим моментом. А тут что-то такое произойдет, и вы поймете, что ну не знаю я язык, ничего страшного, я на руках объясню. И все же получается. И вы увидите, что это да, это действительно так, что единственное... Что вас останавливало, это то, что было в вашем голове, ваше представление о ком-то, либо о чем-то. Но оно было настолько идеализированным и не соответствует как-то реальности. Знаете, такое ощущение, какое-то выражение «богатые тоже плачут», да? Они богатые, либо и богатые тоже умирают, как ни странно. И вот какое-то вот такое у вас будет понимание что изменит ваш взгляд и вот эти вот изменения они автоматически разрешат вам сделать то что ранее вы себе как будто бы не разрешали в профессиональной сфере что у вас будет с финансами Смотрите, предпосылки к финансам очень хорошие, потому что здесь выпадает, как в классике «Король Педакли. карта такая достаточно финансовая, да, здесь буйвол изображен. Такой либо бизон, либо буйвол. Ну, в общем, очень мощное животное финансовое, да, непосредственно связанное с деньгами. Но меня смущает восьмерка луков здесь, потому что Идет изображение здесь, как человека, который утратил свою душу, но напоследок он успел попросить помощи, и дух, либо, как мы говорим, ангел-хранитель, да, пришел и спас его в последний момент, его душу. То есть он как будто бы пошел не тем путем, но в последний момент пришла подмога, пришла какая-то помощь. И вот эта вот помощь, она связана с силой. То есть здесь ощущение того, что как будто бы вы в какой-то момент, как будто у вас руки опу опустятся. И вы скажете, все, я иду не тем путем, да, не то я делаю, мне это не нравится. Потому что не то, что не нравится, а я уже, знаете, как будто все поп попробовал. И в тот момент, когда вы сдадитесь, что нет, но здесь вот как будто бы просите помощи у кого-то вот эта вот подмога, которая придет, она принесет вам уверенности в себе, придаст какие-то силы, и вы сможете получить то, что ну вот те финансы, которые вам необходимы. То есть здесь какая-то такая ситуация. Кто вам поможет в этом? Смотрите, здесь как будто бы с одной стороны какое-то примирение будет с кем-то, и это поспособствует дальнейшему движению. не знаю, может быть, вы были с кем-то в паре, в партнерстве, и какой-то вот конфликт. Сейчас. какую-то историю мне показывают, сейчас я ее попробую уловить. Здесь вот как будто бы примирение способствует поставленной новой какой-то цели. Либо внутри себя как-то, вот вы знаете, сомневались, надо, не надо, и вы как будто бы сможете примирить. Вот я говорю, вот здесь вот этот урок, да, примирения двух противоположностей, он продолжается и в финансовой стороне. То есть, знаете, например, как, как примирить там духовное материальное, к примеру, да? Вот здесь вот как будто бы вы найдете решение, и вот это вот примирение внутреннее, оно даст вам толчок. Вот пока вы ищете, как это примирить, вы как будто бы ну, идете не своим путем. А как только внутри себя найдете какое-то примирение, либо внешне да, с кем-то, с каким-то человеком, либо с какой-то ситуацией смиритесь, вот здесь вот это даст вам как-то толчок, в достижении в тех финансов которые вы хотите либо в умение зарабатывать денег как-то здесь я не совсем понятно говорю но ваша ситуация вам она будет более понятнее когда примеряешь ее на себя на, себе, да, на себя хорошо что будет в личной жизни смотрим что у вас будет в личной жизни летом Какие-то уроки здесь в личной жизни будете проходить. Но все, все будет хорошо. Смотрите, здесь как будто бы вы проходите духовный урок, связанный с тем, что вы разносторонне рассматриваете тему взаимоотношений. Знаете, как будто бы пробуете себя. Ну, например, там... Подходят ли мне свободные отношения? Нет. Подходят ли мне семейные отношения? Там, например, нет. Просто встречаться? Тоже, вроде бы, нет. Здесь вот как будто бы, знаете, каждый этап вашей личной жизни, он вас чему-то обучает. То есть, примеряя, это как, как туфелька некая, да? а одеваю, нет, не мой номер. Там да, померил не чуть большой. Нет, это жмут, а у этого высокий каблук, а у этого неудобная колодка. Вот здесь вот такое, до тех пор, пока не найдете свою туфельку. И здесь э, личная жизнь, она будет такая. То есть вы как будто бы будете э, пробовать, да, здесь это связано с выбором. И вам нужно выбрать э, то, что будет подходить вам, то, что будет комфортно вам. И вот в этом есть какой-то ваш урок, то есть не идти э, согласно системы, вот как выстраиваются взаимоотношения, а найти как-то вот свое, что-то свое, э, там, я не знаю, например, свой формат отношений, либо свой формат взаимодействия с противоположным полом, либо свой формат как-то коммуникации либо э, дальнейшего взаимодействия с человеком но здесь вы должны опираться на себя с одной стороны на себя то что вы хотите да то здесь как будто бы, знаете вы через отношения вы еще понимаете себя каким-то образом э, то есть те э, этапы которые вы проходите вот те туфельки которые вы примеряете каждая примерка она вам как-то дает понимание себя и поэтому здесь в личной жизни у вас идут какие-то уроки. Здесь вообще не важно, в отношениях вы состоите свободно или как. Здесь суть заключается в том, что через взаимодействие с противоположным полом и поиском того, что ваше, что ваше, а что не ваше. Помните, я говорила ранее, у вас вот этот внутренний голос появится, да? Который, с которым вы сможете взаимодействовать. Так вот, здесь в личных отношениях вот этот голос, он вам будет говорить, вот это мое, а это не мое, это надо, а это не надо. Но вы это будете понимать не изначально зная, а именно методом, знаете, как-то вот проб и ошибок. И казалось бы, зачем мне совершать столько много ошибок? А вам вот это нужно, потому что через эти ошибки, в кавычках, да, вы понимаете, что есть не ваши то есть вы не тот человек, который идет и говорит, вот, вот я знаю, что я хочу, и вот это мое я иду и беру. Нет, вы понимаете мое через отрицание, через то, что не ваше. То есть вы не говорите, например, я хочу красное яблоко. Идете и сразу берете красное яблоко. Нет, вы говорите, я хочу яблоко, но я не знаю, какое. Мне надо попробовать красное, желтое, и зеленое. А потом я понимаю, что мне вообще Антоновка нравится, да, то есть после, и то я это понял, это когда я попробовала, я знал, что я хочу яблоко, какое я конкретно не знала, здесь вот э, что-то такое, вы будете победителем, да, то есть вы выйдете из э, этих уроков, да, летом, э, через... Э... Здесь поиск себя, это ваш духовный урок, вы должны найти себя через взаимодействие с противоположным полом, вот в этом урок. Не в том, чтобы вы нашли именно человека, а в самом поиске есть этот смысл. Вы выйдете победителем. Спрашиваю, в чем будет выражаться ваша победа? В том, что вот эти вот ваши разочарования да, в прошлом, что что-то не, ну, я не могу найти человека, у меня не получалось, там, да, либо какие-то вот все время огорчения, расстройства, даже если вы в браке. И по восьмерке кристаллов, да, вот какая-то утрата. Это все способствует э, изменению вашей души. То есть вам это надо. Не переживайте, что, вы знаете, вот если люди, например, встречаются один раз, да, и вот всю жизнь они э, идут вместе, потому что, ну, вот как-то нашлись, да, и иногда смотришь и завидно, да, что «и я так хотел бы, чтобы найти своего человека». И вот прям идти по жизни с ним. А есть люди, которые вот и с одним поживут, и с другим, и здесь повстречаются, и здесь повстречаются. И кто-то может посмотреть на них со стороны и говорить, что ж ты никакой неугомонный, да, либо неугомонный. уже ты не можешь найти своего человека? Но не лежит душа, да, то есть, ну, не нашел я своего. В этом нет ничего плохого, потому что здесь ощущение того, что вам не результат нужен, а процесс. Через это ваша душа как-то познает себя. И здесь у нас конечно, в итоге победа, то с чем связано. Что у вас появится какая-то цель. Именно, знаете, наслаждаться. То есть отношения, это не как сама цель. Да, создание там, брака, либо создание семьи, либо рождение детей. Это не конечно, А сам процесс, что вот я с кем-то, меня это обогащает. Меня это удовлетворяет. Я получаю удовольствие от того, что я... Недавно в ролике в каком-то видео посмотрела, да, где девушка одна говорила, что «мне очень нравится состояние влюбленности». То есть не сама любовь, не сам человек, а именно состояние влюбленности. Потому что это прекрасно, когда ты видишь, звучишь на высоких вибрациях, ты видишь красоту этого мира. Это настолько позитивное, настолько ресурсное состояние, что я хочу быть все время в этом состоянии. И здесь вопрос не в человеке, который дарит эту влюбленность, а в самом состоянии, от которого мы получаем удовольствие. И вот здесь для вас это станет как целью. То есть не создание отношений, нахождение в отношениях, или там счастье, либо еще что-то. А именно то, каким я нахожусь, когда я имею те или иные отношения, либо стремлюсь к ним. Вот ваше внутреннее, да, по девятке педакли вот это вот состояние, наслаждение удовольствие я кайфую от самого себя вот вот в этом смысл вот к этому вы придете не зря я говорила то что вы познаете себя что у вас будет по здоровью летом ну знаете мне такое ощущение что вот вы больше внимания просто будете уделять работе да Здесь э, я не могу сказать, что есть какие-то э, проблемы со здоровьем. Конечно же, для всех сказать невозможно, да, это не прогностика. Я бы сказала, обращайте внимание немножко на температуру и все, что связано с солнцем. То есть не обжигайтесь, да. Здесь вот какие-то вот ожоги у меня идут, где-то обгорел. Причем, ну, может быть, это даже и в конфликте, да, то есть поссорились и температура поднялась и голова, голова как-то начала болеть вот здесь э, что-то такое может быть и хочется сказать как-то вот кровь да? микробы что ли как-то вот с кровью что-то может быть связано какие-то микробы все-таки у температура идет ну ладно, неважно А так, в принципе, ожоги. Вот такая вот у меня была третья позиция. Но мне кажется, что сегодня я так переживала, так чувствительно отнеслась к прошлому раскладу. Как я говорила по, -по предыдущим позициям. Что-то что, что мне не понравился июнь. По первым тогда двум -то позициям. что-то Как-то я немножечко расстроилась. Все-таки я не люблю говорить негативные вещи. В силу своего характера да, позитивный. Человек, который все время... Мысль как-то достаточно позитивно, и вдруг как-то что-то негативно видит, ой-ой, мне не нравится. Но ничего же не предопределено, да, будущее оно пластичное, тем более это общий расклад. Все можно изменить. Хотя и в негативе тоже можно увидеть э, позитив. Ну, по крайней мере, я во всем его вижу. Вот. И э, вам того же желаю. Но сегодня, мне кажется, получился такой достаточно э, хороший, и позитивный э, расклад. Вот, а я с вами прощаюсь до э, следующего расклада. Не забывайте, у нас, значит, эфир в четверг будет. Готовьте свои вопросы, если останется какие-то вопросы о сегодняшнего расклада, вот, сможете в эфире задать. Я как собаки линяю, не знаю, как вы. Но у меня волосы падают. Вот. Прощаюсь со всеми, всем наилучшего настроения, которое может быть, побольше улыбок, объятий. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.